Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из дайкона с крабовыми палочками. Для этого нам понадобится дайкон, крабовые палочки, кукуруза консервированная, майонез и зелень. Перемешиваем все ингредиенты. Наш салат готов. Приятного аппетита!